Всем доброе утро, ребят, ну что у нас сегодня опять немочка, я вчера а, еще немножко фармил таланты, в итоге я слил все коробки. а кристаллики получили. Блин, ну я хочу эмблему. А, с одной стороны, надо камешки. Мы заберем камни. Так, вчера открылся, кстати, фонтанчик здесь. Обычный, простой. Предыдущий фонтан был классный. Там можно было собирать осколки Мэри. Так, сейчас мы с вами. Нам надо где-то 1350 самов. О, хватайка открылась. Офигеть. Но хватайка не такая, как на других серваках, к сожалению. И без токенов. У меня сегодня, ну ладно. Так, давайте посмотрим все акции, которые у нас есть. Может что-то интересно. Снеговики. Уже лето почти. Да, у них все снеговики. В общем, что я планирую сейчас сделать? Сейчас хочу прокачать немножко лисицу. Так, тут мы были, поехали сюда. И запустить посмотреть э, в этом в, в, в запределе. Ой, отлично, вообще. Вообще огонь. Видите, я вчера все слил. В итоге у меня больше коробок нет. Это в принципе не проблема. Так. Сколько нам там надо еще? 475 еще 25 сменок сделать и я получу дополнительно 1020 самого у меня 400 уже есть так забираем плюшки вот такое себе и потом будем копить на уже после того как я лисицу прокачаю буду копить на другие на другие эволюции у героев у меня для эволюции много ковяшки у нас в принципе есть. Такс. Такс, такс, такс, такс. Самики открыли. Сейчас пооткрываю это все, чтобы место не занимало. Запашки будем пока хранить. Так, поехали до доролим. Где там наш лис? Я вчера ему все-таки огненку вытащил, много героев переролил. Мне конечно бы ремку, у меня ремки на него нету, это очень печально. если пятый гнев даже выпал. Так, отлично, все есть, забираем 1020 самов. Дальше, как видите, за тысячу мы 1650 получим, но это уже будет, скажем так, не очень, не очень скоро. Потому что у меня коробки. Коробок столько нету, сменок тоже здесь столько нету. Ну постепенно, думаю, за полгодика мы дойдем. Все зависит от того как будут давать сундуки. А, так, с отлично. Забрали поехали ребят поехали качать нашу еще одну был Фрайку я вот докачал такой вот пока она у меня сборки для теста так что у нас по камешкам камешки у нас есть отлично поехали на нашу лисицу я сейчас быстренько сделаю эволюцию прокачку так давайте качаем талантик так сделаем сделаем так и три сэкономим немножко на слизнях так есть тут есть поехали качаем лавал у меня до сих пор на этом аккаунте нету эмблемы ремочки таланты даже вчера повытаскивал на некоторых героев но самой этой нету это очень печально но ничего не сделаешь. Второй вариант. Если выпадет ремка, я сюда на лисицу поставлю, попробую поставить тоже ремочку талантом. Пока временно. И оживы тоже, кстати, нету. Это тоже печально. Но ничего не поделаешь. В общем, я планирую лисицы тоже вкачать прорыв Хотя бы до 20-го. Я фраев потолок в 30-й вкачивать не буду, потому что надо и лисица более-менее прокачанная. Так, 451 самик есть. Давайте здесь не хватает нам камешков. Докупим. 600 к кулаку, отлично. Так, 9-ку вкачал. ПКшки у нас есть, отлично. Там купили, сделали. Давай делаем агментацию. Но ну, у меня не знаю, у меня книг, наверное, не хватит сейчас на прорыв. Но буду акции бегать в эти как его. Карты богатства проще пробовать. Ну и, конечно, надо ждать сундуки. Может, еще будут паки с сундуками. Надо забрать пак с сундуками. Может нам повезет. Так, с уклонение, жизнь. Но если брать уклонение, то лучше, конечно же, пятое. Крит, жизни, то. Сейчас все карты потрачу, нифига не делает еще. Так, точность и домах. Ну, в принципе, неплохо. Давайте за 150 еще. Вот так вот сделаем. Пока оставлю, пока я не буду за оконом гнаться, потому что, ну, все равно, э, карт может и не хватить. А есть еще куча героев для агментации, и для них тоже надо четверки-пятерки повытаскивать. Пока на моей силе это не критично. Так, поехали дальше. И сейчас пойдем даже таким вариантом попробуем, посмотрим. У меня сила поднялась фактически на... 12 к где-то по сравнению с позавчерашним днем, соответственно, я думаю, у меня сейчас будут тупо, как на Сардельке, вторые эволюции появляться, и мне, скорее всего, придется еще и землеройку качать для молчанки. Землеройка у меня ремочная, и тоже можно будет сделать эволюцию, и будет уже немножко попроще фрейм у меня есть. Так, есть, да, у нас сделали мы. Давайте тут... Вот ну, тут, в принципе, без разницы как. Можно даже так делаем. Так. Вот у меня не хватает. Сейчас мы немножко отфармим. Слизни все меньше. Но мне таланты, в принципе, здесь никому качать уже не надо. Так. -с. есть. Вторая эволюция есть. Дальше надо будет попрокачивать сотые просвета на героях и, и ждать опять же книги, потому что книг дофигища надо, возможно сейчас я не буду даже прорыв качать особо, а сделаю лучшую эволюцию тому же самому землеройки, ворожаю, так как эти герои мне нужны будут больше всего. Так, запашки у нас закончились, этих книг, книг реально не хватает. Так, Лис у нас вышел, ой-ой-ой, хорошо, что у меня самого нету, я по спешке не нажал, как обычно. Так, отлично, 200 й есть, все есть, все готово. которые сюда будут подходить просто нет надо 91 -й. есть мелкие какие-то тут даже 71 надо ладно это не столь важно так что у нас еще что то мы еще забрали питомца ставим ставим сюда питомца и сейчас надо еще чарочку нам подобрать а Недомогания смысла нету. Самый лучший вариант, чтобы подольше стояла это Священный Суд для этого героя. А, Недомогания в принципе не надо, если я буду брать в пачке, даже такой вариант тоже неплохой будет. А, у меня сейчас ворожая просто не будет для отхила, поэтому у меня это чисто на вариант. Священный Суд сработает, если я докачаю ворожая нормально, я тоже буду его брать сюда в пачку. Скорее всего, меня будут на третьем этаже выносить, но отхил у меня будет получше. Но для этого надо качнуть немножко прорыв. Поэтому сейчас попробуем что-то вытащить. Я думаю, вряд ли мы вытащим. Короче, не будем заморачиваться, поехали. Ставим питомца и пробуем. В три героя посмотрим, что у нас с этого получится. А что по пату я сюда поставлю. Поставлю вот такой вот вариант. Для того, чтобы обездвиживать героев. Так, у нас еще здесь есть варик прокачать. Давайте тоже что. Здесь дополнительные статы. Почему бы и не качнуть? То же самое и на фрае надо сделать, в принципе. Возможность есть. 17. Сейчас попробуем подкачать. Немножко. 11 да, у нас получится по идее скилл до 20к на 12, если не ошибаюсь, но ну, в принципе нам этого должно тоже хватить. И заодно затестируем, что же у нас в итоге получится. 26, а, хорошо, поехали на лисицу, 25 будет, плюс-минус, вот тоже плюс один скилл, тоже немаловажно, плюс вы дополнительно имеете еще статы на героя, конечно жалко ремки нету, это вот самое больное. Ладушек дофига, но ладушка это не то немножко. Ну, будем будем стараться вытащить здесь. Так, 24. Окей, поехали. Поехали. Раз, два, три. Три героя берем. Посмотрим, что у нас с этого получится. Мне кажется, сейчас будет просто тупо вторая эволюции. Сходу причем. У нас Огни хорошо прокачаны. Хотя нет, смотрите. В принципе, относительно неплохо. Единственное, что у Лисицы, она не сразу включается, она не сразу замораживает. Это, конечно, минус. Так бы намного быстрее даже проходили, мне кажется. Но против Ронина это реально будет спасать тронин вот, у нас есть отлично вот они второй эволюции пошли сейчас посмотрим минус лисица все у нас вся надежда на фрэй и на этого то о чем я говорил что лис по сути без дафного варианта и без хорошей хорошего подхила будет сливаться вот у нас фрейя есть вражеская Ну, в принципе мы должны ее зашатать если там она опять же она без вальса даже если в принципе она будет с вальсом мы ее ушатаем. да видите минус лис Сейчас мы его резнем сразу, но вторая эволюция пошла. Уже на первом этаже, я сейчас представляю, что у меня будет на третьем. Так, смотрим, что тут тоже вторая, Ну, в принципе, мы с ними справимся без проблем таким составом. Еще вариант будет поставить так, Бугич Фрея давайте сюда лучше нападем а, на третьем уже подошел поставить на него подашку вариант тоже чтобы он отражал как не сливался ну, надо прорыв качать без прорыва а вторая эволюция маловато для пределы, честно первый этаж еще куда не шло дальше будет я думаю уже сейчас Ну посмотрим в любом случае есть фрей это уже решает большинство проблем Огник тоже круто смотрится, но иногда иногда надо больше дамага. Пойдем по верху. Пока, пока относительно нормально. Так, опять Фрейя. Но у меня Фрейка заточена под урезание от хила соответственно вражеская фрея там плюс лисица есть еще самое главное чтобы фрея в лисицу не била не убивала его так отлично смотрим эволюции пошли вот такая эволюция это не беда пока что так молчаночку нам закинули да видите надо сюда брать ворожая для подхилая. Причем выражаю у вас должен включаться сразу же. То есть должна быть ремка обязательно, как вариант. Потому что а лис проседает просто так. Ну, по чуть-чуть-по чуть-чуть его ушатывают смотрители. И, соответственно, через 2-3 попытки его могут свободно ушатать. Так, дракон. Поехали. Опять вторая эволюция. Видите, Пока лис зарядится, он даже не включился еще. То есть, тут однозначно надо пробовать вариант с ремками. Ну, я вам скажу, довольно-таки неплохо сейчас. Держимся, по крайней мере. Да, вот лис, вот сейчас лис зарядился, и сразу же ему шатали. Нечайно. Смотрите, что делают герои с первой эволюции. Да ну нафиг! Землеройка, ребята, тащит. Ну, у меня есть куча этих. Будем резать сейчас. Но это, конечно, жесть. Толку от лисица здесь вот наконец-то включилась заморозила. То есть видите, нужен древничный вариант все-таки. Так, Ронька, вот сейчас опять же мне нормально фрея попала. Точность тащит. Так, поехали дальше. Третий этаж. Смотрим, что у нас. Пока эволюции нету. Так, у меня сейчас кофее костынет. На поду ради интереса интересно посмотреть что у нас в итоге получится и ну фрая тут просто божественно края плюсовник против ронина у нас будет по сути против иллюзорности лисица но лисицу как видите надо немножко докачать есть вариант просто ее снимать потом ставить если вот такой вот вариант ронина у вас остается вы его не можете убить но здесь простой Ронин без отхила Да, все. Теперь я спокоен Можно даже не сильно париться, не сильно подымать Сейчас опять же силу, докачать спокойно. Осколки э -э, Мэри. И потом уже дальше э -э, начать апом, Ну, заняться апом сила. Пока не соберу. Ну, параллельно будем собирать там некрас. О, -о, -о Огник. Огник некрас Вот он. Смотрите, просто лис отлетел нафиг, как будто его не было. Ну, третий этаж, в принципе. Офигеть! Посмотрите, что они чудят. Но ну, все, тут вся надежда на фрайку но ее, наверное, сейчас ушатают. А может и нет, если нормально сейчас зайдет, нет, все-таки ушатали. Там тоже фрай есть. Да, видите, начались все-таки проблемы, начались хорошие пачки. В принципе, относительно хорошие пачки. Надо еще подкачать выражать. Смотрите, лисица просто отлетела сразу, моментально. Так, блин, это опасно, конечно. Блин, да ну нафиг. Просто писец. Жесть. А вот вам во нету землеройки. Лучше брать, мне кажется, даже землеройку надо будет ему тоже сделать вторую эволюцию. И попробовать его здесь. Да, это, конечно, печально досадно, если мы сейчас не затащим. давайте попробуем другой вариант там нам сразу давайте попробуем место патчбокса поставим сюда рудика блин ну жестко сливают. причем они без эволюции ребят без эвы я в шоке надо наверное еще поставить этому ну, хотя под на это а там нормально попробовать питомца на заборного ну, Ой, отлично, фрая с одного захода зашло, зашло ударило, а вот вражеская фрая не знаю. Сейчас будем смотреть. Но у меня фрая в принципе с недомоганием. Видите, отхил фактически практически всегда режется. Единственное, я убрал. Вот такой вот вариант довольно таки неплохо. Плюс она у меня хилится, то есть ее фиг убьют, ну вражеская фрейя нифига не убьет ее. Однозначно тут придется несколько заходов потратить, но зато мы затащим. Такс. Такс, такс, такс. Ну неплохо. Я считаю, что для такой прокачки, для такой силы это вариант очень оптимальный. Единственное, для лисицы, видите, надо ворожая, либо брать же землеройку, то есть надо, если вы поставите пачку, соответственно, у вас возрастет здесь количество, ну, силы, силы противников, то есть эволюции будут, ну, будут, скорее всего, вторые. Я добавлю, попробую на следующий раз сделать на пятницу уже ворожая и землеройку сюда, посмотреть, что у нас в итоге получится. Ну, такой вариант, в принципе, более чем достаточно мне, чтобы фармить. Понятно, видите, что есть, бывают моменты. Ну, их можно, конечно, обходить, можно искать там других противников смотреть, я просто напал уже от интереса. Но все-таки, в принципе, справились. То есть мы получили, потратили сколько? Две попытки, а получим сейчас, если пройдем успешно три, то есть все равно идем в плюс по ресам. Ну, плюс есть, надо не забывать, есть еще дополнительная реклама. Так, отлично ушатали. Ну тут фрея, посмотрите на домах. Раз, два, три и все. Всех разобрали. Фрея, конечно, тащит. можно даже, думаю. Одной фрее проходить без проблем. Так, вторые эволюции, но эти тоже нам не проблема ни беда. Вот видите, лист отключился сразу же на ну, отражалках, судя по всему, слился. Все, три этажа есть, отлично. Просто easy farm. Продолжаем. Я просто пару недель где-то провтыкал. Ну, тестировал и не добирал полностью. Теперь в принципе я без проблем смогу фармить. Осколки. Поэтому я думаю, скоро у нас появится еще Мэри. Появится Мэри, тогда вообще проблем в этой локации должно быть. Не быть. В общем, пишите комменты, ставьте лайки.